Утро стелит стужу на снегу. Утром стынет ветер на бегу Холодно, а я твое тепло, тепло берегу, берегу, берегу. Может это сказка? В сугробах заблужусь И пусть только я Не боюсь, не боюсь Тот огонь, что ты во мне открыл Словно светлячок во мне горит Может от того в моих глазах в глазах светлячок, а не страх Страх Если ты погаснешь, я умру В небе растворюсь, как дым из труб Не стерплю ни ночи, ни дня, ни дня Только ты навсегда у меня Пусть я стужно на снегу. Ветер на бегу, только всюду я, твое тепло, тепло, сберегу, с берегу, с берегу, Только всюду я, твое тепло, тепло, с берегу, с берегу.